Это фантастика, это большая сила все это чувствовать. Тут какой-то новый виток репрессии. Всем стало не страшно, и все только больше разозлились. Все равно было ощущение, что это как будто немножко не по-настоящему. Пора брать ситуацию в свои руки, потому что кроме нас ее никто не изменит и не улучшит. Петербург. Здесь живет очень много добрых и отзывчивых людей. И если случится беда, они обязательно придут на помощь. На прошедших трех акциях мы увидели реальное отношение действующей власти к мирным протестующим. Грубые задержания, ночевки на полу в отделе полиции, очереди из автозаков, где по сути при минусовой температуре по несколько часов находились задержанные, ну и многое другое. Но большинство из этих людей смогли вынести эти унизительные условия благодаря стараниям волонтеров, правозащитников и просто неравнодушных граждан. И мы решили более подробно разобраться, кто они. Люди, которые жертвуют своими силами, своим сном, своими нервами ради того, чтобы вытащить ни за что задержанных людей из беспощадной лап этой системы. Меня зовут Денис Кабаков, и в этом фильме мы вам расскажем, Почему солидарность и помощь для этих людей не пустые слова. Меня зовут Иван Остапчук, я веду чат передач, я его создал и координирую. В этом чате люди находят друг друга, кому нужна помощь и кто хочет помочь во время задержаний во время задержания на протестных, на протестных акциях. Там происходит координация и понимание вообще, кто где сидит, и куда нужны передачи, и также после того, если после суда человека арестовывают и отправляют в спецприемник или изолятор, мы там пытаемся разобраться, куда что нужно. И во время одной из протестных акций в Петербурге, там, я понял, что происходит какая-то паника, и люди не, не, не могут организоваться нормально и понять, куда передачи нужны куда нет. И получалась такая ситуация, что там в какие-то отделы привозили сразу много передач, какие на какие-то отделы вообще сбивали и ничего не привозили, вот. И я решил создать этот чат, я написал Лизе Нестеревой, мы бы не были знакомы, я просто написал, что вот, привет, Лиза, меня зовут Ваня, я хочу, мне нам понравилась идея с вашим чатом в Москве, я хочу создать такой же в Петербурге, она мне все подсказала, рассказала, как администрировать, как вести, и я вот перенял просто опыт и создал такой же чат в Петербурге. Меня зовут Мария, я художница, и я делаю открытки и все деньги перевожу в фонд ФБК. Меня зовут Сиренка Дарья, я феминистская активистка, начальница штаба кандидата Алексея Меняйла. И еще я курирую проект Фемдача, это пространство для активистов-активисток, переживающих выгорание. Мы работаем уже 4 месяца, принимаем людей бесплатно. Мы находимся в Подмосковье, у нас большой дом в котором разработан при помощи психологов, психотерапевтов и наших проектов-партнеров ретрит-ретритная ретрит, программа для активистов. То есть мы поддерживаем тех, кто помогает другим людям. Меня зовут Ермилова Саша, я психолог. И вместе со своей коллегой я делаю группу поддержки для всех, кого беспокоит политическая ситуация в России. Мы приглашаем не только активистов и не только тех, кто был задержан на акциях, но и вообще всех, кто испытывает дискомфорт, тревогу и другие эмоции неприятные от того, что сейчас происходит. Меня зовут Мария Малышева, я юрист по профессии, помогаю задержанным как... Общественная деятельность, помогая задержанным на митинге, защищая их в судах. Даниил Семенов, апология протеста, адвокат, правозащитник. Меня зовут Лидия Жгун. Смешная фамилия, часто путают, пишут Ждун вместо Жгун. Я вообще медицинский психолог. С недавних пор я стала координатором психологической службы проекта медиков протеста. Меня, собственно, попросил об этом основатель проекта. Я была волонтером после... Акции 23, 31 и вечера 2 февраля. У меня всегда ощущение, что складывается ощущение, что люди, которые умеют отвечать на этот вопрос, они просто долго сидят и выдумывают, подготавливают ответы. У меня нет тут вопроса, просто вот у меня возникла идея создать этот чат, и я его создал. Потому что. Я видел, что есть проблема, которую нужно решить. На самом деле идея создать группу поддержки для активистов, изначально активистов, у меня было давно. Но когда после ареста Навального я проснулась утром, и у меня было ощущение такой уязвимости и шаткости вообще всего, что происходит, такое ощущение, что я проснулась в какой-то новой реальности. Я подумала о том, что, наверное, многие люди сейчас испытывают что-то подобное. И не только активисты, но и многие другие люди. Может быть, даже те, кто никогда не ходил на митинги. Может быть, это даже те, кто никогда не был сторонниками Навального. И я, собственно, написала Настя своей коллеге, и предложила ей делать группу. Конечно, я могла поступить проще и просто переводить свои деньги, но их у меня нет. Но я могу сделать доброе дело. И также очень многие люди, которые хотели бы каким-то образом помочь, вот, с помощью открыток, они помогают и фонду, и себе получают что-то приятное. Я занимаюсь этим достаточно давно, с 2017 года. Первый раз решила помочь таким образом задержанным на митинге. Он нам не Димон, который был в июне 2017 года. Было очень много задержанных, если я не ошибаюсь, порядка 700 человек. Я решила, что могу применить свои знания, навыки юриста, помогая людям в судах. О здоровье активистов мало кто заботится, в том числе, к сожалению, сами активисты, которые вовлечены слишком сильно в настоящий момент, в реальность и в то, чтобы оказывать помощь другим людям. Поэтому мы подумали, что нам необходимо, вот в 2020 мы начали работать в 2020 году, нам необходимо именно в момент Пандемии, когда на активистов и активисток ложится еще большая нагрузка, нагрузка, которую не берет на себя наше государство, а берем на себя мы, что в этот год особенно нужен еще один такой стационарный проект, куда активисты и активистки могли бы уехать на пару недель, восстановиться, отдохнуть, не думать про новостную повестку Российской Федерации и просто расслабиться. Я стала заниматься помощью задержанным после того, как вечером 23 января на станции метро «Гостиный двор» меня задержали. И весь наш импровизированный автозак, точнее это была маршрутка, оставили на ночь в 52-м ОВД города Санкт-Петербург. И после этого у нас был суд, где первой партии, кто поехал на суд задержанных, всем дали сроки. Большинство отделалось штрафом. И с нами среди задержанных был молодой человек, его зовут Влад. Он был вообще абсолютно левый, залетный, так сказать, человек. Он не участвовал в акции 23 числа. И его действительно случайно задержали. И его отправили на 7 суток. И когда меня привезли в суд, это было 2 часа дня, он уже выходил со своего суда. У него очень тряслись руки, у него вообще была всяческая истерика еще, когда его задержали. И я очень к этому прониклась и решила, что как могу, помогу, и вот решила, что съезжу, сделаю ему передачку, потому что у него разрядился телефон в суде, и он даже никому не мог написать, что он отправляется на 7 суток. Это долгая история. Я, собственно, системно занимаюсь этой деятельностью 2017 -го года, знаменитых событий марта 2017 -го года. До этого были отдельные дела в 2015-2016 годах, но это скорее в рамках помощи своим товарищам по политическому активизму. Я тогда сам занимался политическим активизмом, больше, чем правозащитой. Вот. И, соответственно, и, и больше непосредственно помогал им. Ну, либо тем, кто к нам обращался. Вот. А после этого у меня была история, то что я сам не участвовал в событиях марта 2017 года, но задержали моего друга. Он позвонил мне, и после этого я вылазился ему помочь. У меня уже тогда был статус адвоката. Я столкнулась с тем, что многим людям была нужна помощь. То есть даже э, тем, кто, может, и не участвовал непосредственно в акциях протеста, просто проходили мимо, слышали что-то в новостях. Э, людей это пугало, они чувствовали самые разные вообще, тяжелые ощущения, переживания. И стали обращаться за помощью, и я поняла, что я хочу помогать, хочу активно участвовать в жизни этих людей. Один из жестов доброй воли — сбор книг в спецприемники для задержанных на акциях. Десятки неравнодушных людей ежедневно приносят к нам в штаб книги, которые мы затем с активистами и волонтерами распределяем в библиотеке спецприемников и изоляторы временного содержания при СИЗО. Процедура эта довольно нудная и эмоционально затратная. Но почему это так важно? Об этом расскажут люди, которые принимают непосредственное участие в акции и являются ее идейными вдохновителями. Я была не одна организатором, были девочки, все, которые со мной сидели после митинга, все были политические активистки. Значит, мы все это сделали. Я считаю, что у нас все получилось прекрасным образом. Сейчас мы сдали около 300, 300 книг. Мы сдали вообще не все, мы сдали только, скажем, наверное, половину или одну треть части той книги, тех книг, которые привезли волонтеры. Вообще откликнулись прекрасным образом. И я вам хочу сказать, что... Мы не говорили об этом широко и публично, как бы, акцию эту не, не проводили. Мы кинули клич только в наших чатах, которые помогали задержанным, в принципе, перевозили передачки и так далее. Если бы мы сказали на весь город, я думаю, что мы бы тут нас завалили бы книгами по, по крышу. Вот, но мы все-таки будем еще об этом говорить, скорее всего, потому что мы обеспечили сейчас книгами только спецприемник на «Захаревской-6». А есть потребность в литературе хорошего качества. Поэтому я еще хочу отметить, что то, что нам сегодня привезли, друзья, волонтеры, относится ко всем спектрам, вплоть до того, что какие-то справочники специальные даже, что-то там связано с компьютерной грамотностью, что-то связано с психологией и так далее. Мне кажется, вот весь спектр желаний, все будет удовлетворено. Вообще, вот я хочу вам еще заметить, что... Куда попадают образованные, прекрасные люди с чувством собственного достоинства, они стараются это место сделать лучше. Вот мне кажется, у нас получилось. У всех тех, кто увидел, что здесь что-то не в порядке, они стараются это быстро исправить. Поэтому как только у нас появится возможность, мы переделаем также и государство. Потому что оно сейчас практически не работает и вообще не работает. Мы сделаем все, как надо. Дайте нам возможность. И даже не то, что дайте, мы ее сами, наверное, возьмем в конце концов. Потому что свободу, конечно, не, не просят, ее просто берут. Сегодня, благодаря людям, которые привезли свои книжки, привозили к нам в штаб, в свете, люди, которые передавали передачки, нам удалось отдать спецприемник на Захарьевской почти три сотни книг и еще больше, чуть ли не в два раза, уехала на сортировку в открытое пространство, откуда мы распределим книги и отвезем во все спецприемники в Ленинградской области и ВС, в которых находились после акции «Люди», Задержанные, получившие сутки ареста, считают еще одним очень классным проявлением солидарности. Спасибо вам большое, что не остались безучастными. Люди организовались сами. Я просто посреднику по всем этом. То есть, просто получилось так, что 5 числа я приехала с женщиной на машине с большой передачей в лугу, мы приехали первыми. Я просто предложила в чате, что раз я все равно уже в городе, давайте я помогу встретить людей, и отправить их по машинам, потому что многие могут выйти без связи, и холодно, и все такое. И потом все просто само собой получилось, покатилась как снежный ком. Ну, наверное, самое основное настроение – это желание помочь. Это основная мотивация, основная движущая сила. Причем нет никакой разницы, часто каких политических убеждений придерживаются эти люди, а у всех есть немножко там разные взгляды на какие-то вещи. И нет никакой разницы, были ли люди, которые оказались внутри случайными, или же они действительно выходили на митинг. Основная у всех мотивация и настроение – это желание помочь, готовность что-то делать. Это самое основное. Ну и все бодры. Как человек, который регулярно занимается помощью задержанным по политическим мотивам делам, которых привлекает к административной ответственности, я не могу сказать, что что-то новое, принципиальное я для себя узнала. Даже если сравнивать те суды, которые были после митингов в 2017 году и вот сейчас, в 2021 году, я могу сказать, что в целом судьи более лояльно относились к задержанным. Блин, на самом деле, как-то у меня пробилась удивлялка, перестала работать, я уже ничему не удивляюсь. Единственное, что меня очень сильно порадовало, что очень много людей одномоментно добавилось в чат и стало помогать буквально. Когда пошли первые новости о задержаниях массовых, я думал, что все, сейчас все повалится и никто ничего не получит. Но тут буквально люди было очень много инициативных людей, которые брали на себя ответственность там за определенные отделы и э, э, изоляторы и спецприемники. Это было очень приятно и воодушевляюще. В таком личном плане э, меня приятно поразило то, как э, на, мои друзья, да, наши с Настей друзья, откликнулись. Э, на наш, в общем-то, призыв о помощи, да, и наши друзья, например, предоставили нам помещение бесплатно для того, чтобы мы проводили там группу. Моя подруга делает нам дизайн, другая моя подруга занимается соцсетями. Настю пригласили на Эхо Москвы, чтобы она рассказала про группу, меня пригласили сюда. И это тоже очень приятно, я чувствую себя частью сообщества, это поддерживает и вдохновляет. Самое тяжелое – это вот как раз бессилие, да? то есть, когда ты смотришь на какой-то судебный процесс, видишь, что происходит что-то совсем неправильное, и ты никак не можешь вмешаться. Вот это было очень сложно, и это шокировало. Да? То есть всегда почему-то раньше была какая-то надежда на то, что… Ну, ведь есть же суд, есть, например, какие-то инстанции защитные и, наверное, туда можно обратиться и, если очень постараться, то все будет в порядке. А столкнувшись с тем, что, оказывается, это не всегда так работает, такой разрыв шаблона а, про какую-то, да, вот беззащитность, наверное, про беззаконие, это было по-новому, это было сложно. Это всегда сложно, всегда не хватает и нервов, и времени потому что суды проходят в очень сжатые сроки, как правило, в ночное время. Это как раз удивляет многих моих друзей, которые юристы, но вот никогда не сталкивались с защитой по политическим делам. Они участвуют в обычных судах, там, в общей юрисдикции или в арбитражных судах. И когда, допустим, они мне звонят в субботу или воскресенье вечером, и я им рассказываю, что я там не могу с вами встретиться, я сейчас в суде, защищаю задержанных, Некоторые из них даже думают, что я над ними просто издеваюсь, я не хочу встречаться с ними, просто использую это как э, какой-то повод для того, чтобы, э, благовидный предлог для того, чтобы не встречаться с ними. Очень много хороших людей, э -э -э Поэтому всего хватает. Передач было настолько много, вообще закупались настолько много передач, что в какой-то момент мы шутили, что не хватает еще одной акции какой-нибудь, чтобы раскидать остатки на, на задержанных на, на новой какой-то акции. Есть проблема, которая наметилась именно в 2021 году. Особенно это почувствовалось после 31 января 2021 года. с резким количеством, с резким увеличением количества роста протестующих, соответственно, было большее количество задержаний, было большее больше количество обращений непосредственно в апологию протеста и, и, соответственно, к нашим коллегам. Да, мы стараемся всем оказать помощь, но нельзя объять необъятное, когда, когда счет идет на тысячи. Да, в принципе, я могу сказать, что на данный момент мы помогли всем, кто к нам обратился, также, также другим помогали наши коллеги. Ну а есть основная проблема, то, что до сих пор никто не знает даже точной цифры, сколько людей было непосредственно задержано в Санкт-Петербурге, в Москве, в других больших городах. Поскольку сам кого-то отпускали, сам кто-то сбегал и так далее. Да, можно выявить более-менее достоверную статистику по, по Газправосудия, по сайтам судов, но тем не менее она также не является точной, поскольку далеко не все материалы были переданы в суд. Я считаю, что в данной ситуации не хватает координации между различными правозащитными группами, они не ведут некой общей базы. Больше времени. <свят> есть все, кроме времени. Потому что есть заказы, люди, которые заинтересованы, которые пишут, хвалят мои работы и вообще всю эту деятельность. Но вот времени как раз не хватает. Наверное, возможности действовать. На самом деле все очень эмоционально проходило для меня в конце января и когда мы организовывали наш проект медики протеста было чувство что мы должны быстро быстро организоваться то есть ну, вот например владислав основатель он практически не спал то есть там будет четырехдневный спринт такой чтобы все быстро организовать создать бот найти людей их обучить и потом получается что митинги закончились а энергия, да, которую мы аккумулировали, потому что готовились к тому, чтобы активно работать, эта энергия осталась. И мы немножко так вроде как выдохнули, да, с одной стороны, что у нас есть больше времени, чтобы капитально подготовиться, а с другой стороны, вот этот запал, он остался, и немножко некомфортно от того, что хочется много делать, а, ну, а по факту сейчас некуда это на направить, вот, вот, вот этого не хватает, а, но это мое, потому что, может быть, как раз коллеги мои сказали бы, что ну и, ну и хорошо, ну и слава богу. Важно прежде всего позаботиться о себе, да, сначала надеть маску на себя, а потом на другого человека, иначе э, можно просто выгореть, и мы хотели бы этого избегать, поэтому... Мы стараемся соотноситься со своими ресурсами, и на самом деле всем этого желаем. Единственное, что, наверное, хотелось бы, чтобы о нашей группе узнало больше людей, потому что мы начали всего неделю назад, и пока у нас небольшой достаточно охват. Вот, но я надеюсь, что это вопрос времени. Мне кажется, что цепочки взаимопомощи, сети взаимопомощи, которые развивались все эти годы, они действительно сейчас очень мощны, и появляется все больше проектов, все больше координационных чатов, разные активистские сообщества начинают сотрудничать друг с другом. Вот. И понятно, что нас объединяет кризис, критическая ситуация в области прав человека. Вот. Но, тем не менее, я чувствую, что в 2011 году таких сетей поддержки не было. Солидарность, я думаю, она сейчас только набирает обороты, потому что, как я поняла, вообще за последние годы, наверное, даже уже десятилетия, нас приучили не лезть в политику, потому что там не разобраться, там все грязно, и никто в это не лез, каждый занимался своим делом. Но сейчас среди своих друзей я уже отмечаю, что мы начали спрашивать друг друга, Мнения начали общаться на эти темы, и э, мне нравится слушать. Разные есть мнения среди моих друзей, но мне нравится, что мы начали больше общаться, и больше людей в это вовлечены, и они уже понимают, что это не обойдет никого стороной. Да, я чувствую, даже вот было в последнее время, после вот этих митингов, со стороны молодых юристов большой порыв помогать на этих митингах или там тех моих друзей которые юристы но как правило этим раньше не занимались они тоже сказали мне что хотят помогать в будущем на акциях я не могу говорить в абсолютных числах но вот динамика э очень радует, очень большая динамика. Я думаю, это связано с тем, что э, качество жизни в России ухудшается с каждым годом, ничего не меняется, и людям надоело верить э, в очень дешевую пропаганду, которая спускается им с телевизора, и они начинают понимать, что происходит, и куда мы катимся, и поэтому пора брать ситуацию в свои руки, потому что кроме нас... И, ее никто не изменит и не улучшит безусловно чувствую особенно я заметила этого момента я вот а, сижу в чатах таких как ОВД такси ОВ, ОВД передачи и если поначалу а, бывало какой-то запрос мог висеть там день два ну, когда нужно забрать людей когда им что-то нужно передать то под конец уже просто стало не хватать задач на людей люди пишут я свободен что можно сделать и, и могут там не отвечать несколько часов и даже может так и не найти дело и получается что что когда кому-то что-то нужно, то задачу хватают настолько быстро, что люди прям не успевают даже реагировать. И э, такая же солидарность, она, в принципе, прослеживается в других сферах, потому что на самом деле находятся самые разные помощники из самых разных сфер. То есть, буквально, там, пишешь, нам нужен бот, находится человек, который сделает бот, пишешь, что там нужно отшить повязочки, находятся люди, готовые отшить повязочки. То есть, это настолько приятно, когда чувствуешь отовсюду отклик и поддержку. То есть люди действительно вот не просто на акции выстраиваются в одну большую цепь, да, для того, чтобы показать свое единство. И не только там, в день, когда они вышли светить фонариками, тоже показали друг другу какую-то солидарность. На самом деле мы ее показываем друг другу каждый день, вот в таком прекрасном взаимодействии. И это фантастика, это большая сила все это чувствовать, как нас много и какие вообще прекрасные люди вокруг. Сейчас даже по своему кругу общения я могу замечать, что в том числе благодаря моему задержанию ночи в ВВД и суду весь мой круг общения, как минимум, не могу сказать, что кардинально политизировался, но стал относиться более серьезно, увидев пример меня и что происходило со мной, ко всему происходящему и там мои знакомые. Друзья стали активно следить за повесткой и за всем, что происходит. Я чувствую солидарность в обществе, поскольку, соответственно, раньше, даже если брать семнадцатый год, все равно я сам не чувствовалось то, что прямо очень многие даже, даже из моих коллег и политичных политических обсуждают, это разговаривают об этом как о текущих протестах, так и в принципе о политической ситуации в стране. Да, кто-то об этом знал, кто-то это обсуждал, кто-то интересовался. что было в неведении, либо слышали об этом мельком. Сейчас я могу сказать, что я везде вижу, даже, даже в кругах самых аполитичных знакомых, разговоры периодически о политике, о ситуации в обществе на тему то что происходило в январе месяце. В любом случае, очень многие почувствовали, что это уже касается каждого. Наверное, я могу сказать, что возросла осознанность точно в обществе. Это то, что я замечаю, что, например, люди, которые раньше не интересовались политикой, начинают ей интересоваться. И еще я отмечаю, что подростки, да, в том числе достаточно юные, там, не знаю, 12-13 лет, начинают интересоваться политикой и мне кажется это очень здорово потому что им собственно жить в этой стране вот меня это восхищает и радует это мы превратились буквально в какую-то африканскую диктатуру с Вождем с перьями, который убивает своих буквально убивает своих оппонентов, живет во дворцах, а всех остальных людей держит в бедности, которые живут в бараках. В целом пугает нарастающий объем репрессии. Да, это действительно уже касается каждого. Это касается не только, не только соответственно тех событий, которые были в январе, также, по сути, под репрессивный каток, репрессивная машина сам может попасть абсолютно каждый, даже даже какую-то фразу в интернете. Непосредственно борьба сам против репрессивной машины, сам борьба за свободу за свободу выражения мнения, по большей части, впереди. Поэтому я считаю, что текущая политическая ситуация является неудовлетворительной. И, к сожалению, сейчас уже нельзя оставаться сторонец, нельзя говорить, что я вне политики. Мне это не касается, так это может коснуться каждого, и близких каждого. Вот эта связь какая-то между личным и политическим, она становится все более прозрачной и видной. И если раньше в моем окружении еще были люди, которые говорили, что политическая нас не касается, сейчас эти люди стали определять себя политически. И мне кажется, что очень важное изменение в последний год, может быть еще в том числе из-за ситуации пандемии, которая тоже политическая ситуация, это ситуация вот этой прозрачности политического и политического. Ощущение причастности к нему. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что моя оценка происходящего в стране с точки зрения политики такая же, как и у большинства адекватных и думающих людей, которые живут в России, и материться нельзя. Я считаю, что власти нас сейчас пытаются загнать в определенные рамки, которые удобны им, но люди уже столько времени хотели высказаться, и у них не было этой возможности, что сейчас уже просто не запугать людей, потому что то, что сейчас происходит на федеральных каналах, в интернете, да, как запугивают людей, это уже не работает. Это работает уже в обратную сторону. Если говорить все-таки серьезно, конечно, вызывает большое опасение. Ну, тут какой-то новый виток репрессий. Если раньше это были просто массовые задержания на митингах, то как бы то, что происходит сейчас с этими абсурдными уголовными делами против как каких-то видных деятелей, так и против рядовых активистов, то, что они стали даже в Петербурге у нас использовать обыски как мера давления на активистов, это вызывает, конечно, большие опасения. Текущая позиция, текущая ситуация политическая стала тесновато, да? но, к сожалению, власть, вместо того, чтобы адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в обществе, пытается ту же Затянуть э, какие-то бразды правления, вот. это, конечно, печально. Не знаю, во что это выльется, но надеюсь, все-таки какой-то конструктивный диалог будет налажен. Пора брать ситуацию в свои руки, потому что кроме нас и, ее никто не изменит и не улучшит. Когда власть объединяет свои ресурсы для того, чтобы творить зло, безнаказанность и насилие, то мы тем более должны объединиться для добрых дел. Мы увидели в этом фильме, что вокруг нас есть множество добрых людей, которые готовы жертвовать своим временем, силами, нервами, знаниями и материальным ресурсом, чтобы бескорыстно помогать тем, кому действительно сейчас необходима помощь. Самое главное, что мы поняли за последний месяц, нас очень и очень много. И самое главное сейчас — это не опускать руки. Наша солидарность — это главное оружие с этим беспощадным режимом. Одна моя любимая группа однажды спела — и я верю, что когда-то наступит день, мир согреет доброта и любовь людей. Если каждый в свое сердце откроет дверь, то однажды в мире станет теплее всем. Меня зовут Денис Кабаков, и я действительно верю, что добро обязательно победит. А вы верите?